Мы изобрели коптилью. <свят> в общем, все, что мы еще ожгли, всю эту травку а, в этой бочке. Сегодня я решил перековырнуть золу, залу кочергой, поковыряться в ней. Оказывается, там на дне еще огонь. <свят> ну, не огонь, а очень высокая температура. И уголек какой-то доски, он до сих пор аж дымит. <свят> вот, так что не зря я вчера тут вот все вокруг под этой бочкой заливал водичкой. Перед уходом? Да. Так что продолжаем сжечь наши горы, да. деревьев. А я, я слышу, там трахтится. А завтра обещают 0 градусов ночью, поэтому первым делом хочу закрыть лаванду. В общем, все, я все накрыла, подвязала, чтобы не улетело, присыпала вокруг камушками и землей. Надеюсь, она у меня хорошо себя будет чувствовать. Что -то, что -то, что -то, что -то... Ну, у нас погода непредсказуемая, у нас в ноябре может быть и снег лежать. Сегодня самый неудачный день из всех наших дней на даче. Я упала, у меня там кровь идет. Саня загорелся вообще. Я не знаю, было, видно, там нет на камеру. Ну, в общем, не лучшая куртка для таких работ. Сегодня не самый лучший день, поэтому мы собираемся уже домой. Так, сегодня успели. В общем разобрать немного вон ту кучу. Здесь я выровняла землю и хочу вот это все вообще в принципе выровнять. Нашла крышку, вот я ее сюда кинула, поэтому отпечаток такой получился. Крышка от кастрюля. Вот Саша металл собрал, лаванду накрыла, доски сюда еще положили большие. Мы скоро купим в Ломбарде. Пилу, электрическую цепную попилим их все опять на дровишки сложим все это в дровник дровник временный потом будет переезжать да мы любим таскать все с места на место это наша фишка давайте назовем это эффект шиндяевых вот это вот все что крупнее примерно вот этого тоже пойдет на дрова все что меньше вот этого примерно пойдет на мясорубку измельчитель для веток вот. Нам спрашивают, кстати, все, зачем вам так много вот этого мульчи. Мульчи зачем нам так много? Вы видите, сколько здесь всего растет? Вот, чтобы все это не росло, допустим, здесь будет беседка, под беседкой ты все засыпал мульчой, и у тебя сорняки не растут, и из пола вот так вот веточки не резут. Да, и вообще, в принципе, я хочу весь участок зас... ну, засыпать этой мульчой. Ну, мы ну, правда, правда хотим вообще, да. сделать все это. Ну, тут дрейки. коры, как бы, она стоит, вот такая мульча да. из коры. Посмотрим. А такая у нас самих есть обычный можно добавить чуть-чуть вот, водички сделать небольшой такой пресс взять домкрат обычный стаканчиковый и наделать топливных брикетов закидываешь парочку в печку для бани они тлеют медленно и тем самым дают очень долго тепло как вариант потому что вода из древесины выделяет там какое-то вещество врать не буду я не физик не химик и она сама Короче, сама своими же веществами склеивается, если ее намочить и под прессом задавить. Ну, типа топливных брикетов получается. Короче, будем экспериментировать. Очень хочу попробовать. Не знаю, получится у меня не получится, но если получится, будет круто. И его, Руку говорит. мне свою покажи. Тут-то не загорела? Не, куртка не загорела. Кофта. Кофта, не куску. он там чуть-чуть волдырь какой-то. это, наверное, не от этого. Не знаю. Похоже вообще -то. Похоже. Ну, покраснение он. И самое главное, что это произошло в один и тот же момент. И я упала, и Санек загорелся. Ну, то есть он, наверное, меня долго смотрел чего я валяюсь на полу. И в этот момент не увидел, что он горит уже. Вот. Ну ладно, бывает. Но ну, сегодня просто что-то очень уставшее, наверное. Техника безопасности. Всегда вода в лейке, всегда вода, включенная в шланге, чтобы в случае чего у нас везде повсюду была вода. Еще у нас такой вопрос имеется к вам <смех> от нас к вам <смех> по поводу вот этой ванны смотрите ну наружную часть понятно что с ней можно сделать ее можно зачистить от ржавчины обезжирить там обработать туда сюда и покрасить любой эмалью потому что наружная часть она как бы будет все равно закрыта либо коробом либо еще чем-то да в ванну я эту планирую не в дом баню нашу в баню дом ставить а вот в этот большой дом который здесь когда-нибудь будет в этой жизни я надеюсь не в следующий Низ понятно, чем обрабатывать Сифон, ой, ну да, слив получается, слив, перелив тоже понятно, как сделать Это, в принципе, небольшая проблема А вот большая проблема, что сделать с внутренней поверхностью Она уже начала чуть-чуть покрываться ржавчиной То есть ее нужно покрывать либо какой-то специальной эмалью, либо жидким акрилом Когда покрывают жидким акрилом, я видел, что происходит вот в этой прослойке между чугуном и этим акрилом там просто ужас там настолько все черно и настолько все омерзительно выглядит после того как вот это вот покрытие что там через пять лет снимают что это просто от то есть нормально акрил с чугуном как я понимаю он не контактирует он не соединяется в одно что-то единое целое то есть всегда остается вот этот прослойка промежуток непонятный в котором образуются и ржавчины и бактерии и так далее и там подобное вопрос чем обработать внутреннюю поверхность у старой чугунной ванны, так, чтобы она прослужила долго, счастливо и не доставляла забот хлопотном. Так, друзья, еще по поводу вот этой вот небольшой кучи хотелось бы добавить. Почему мы сейчас сжигаем в маленькой печечке такой самодельной? Потому что во-первых, люди на соседних дачах есть, никому не хочется дышать вот этой гарью, этим запахом неприятным. Во-вторых, листочки вот эти вот разлетаются. Те, которые желтые, листочки, они быстро прогорают, а вот эти зеленые листочки, они начинают вверх подниматься, разлетаться тоже не есть хорошо. Поэтому в маленькой печке мы сжигаем только то, что такое маленькое, сухое, и туда помещается. Оно не выделяет много дыма, вони, и прогорает очень быстро и легко. А все остальное... Мы планируем в большом баке, который сзади Ксении находится, сжигать. Но для этого нам нужно сделать человеческую крышку, чтобы в случае, если поднимется там ветер или еще что-то, чтобы вот этот вот пепел и, и все остальное не разлеталось. То есть нам нужна крышка для него. И сделать какой-то поддув и место для него организовать. Потому что сейчас он стоит в не очень хорошем месте. Там рядом деревце, рядом дрова и так далее. Его нужно ну, куда-то на открытый участок чуть-чуть переместить. Вот, и это будет чуть-чуть попозже, и это будет в ноябре, сейчас у нас октябрь, это будет в ноябре, где-то через месяц, через полтора, когда уже все, дачники отсюда уедут, чтобы никому не мешать, никого не напрягать, когда здесь останется один охранник-сторож, и мы, соответственно, вот, и тогда уже где-то ближе к ноябрю мы начнем в большом баке сжигать то, что нам тоже не пригодится, ни под мульчу, ни под щепу, ни под что другое. И под дрова, потому что на дрова используют тоненькие, то есть маленькие веточки тоже нехорошо. Корни всякие вот эти вот, ну, в общем, вы поняли. Мульчи будет Да, Ксюха говорит, тут добра этого много, и мульчи здесь будет море. Поэтому, да, нам на мульчу хватит. Поэтому это точно можно все сжечь, потом еще накибаем. Да, мы вот эту кучу сожжем сейчас в этом году, и в следующем году тут будет еще больше кучи, потому что в следующем году в начале весной мы хотим делать уже забор. В начале весны прям как только сходит снег чтобы земля уже чуть-чуть но ну, отошла чтобы не мерзлая земля была уже бурить лунки забивать там столбы, тянуть прожилины ставить забор вот у нас целая зима есть на то чтобы подумать какой же все-таки сделать забор потому что дерево нынче очень дорогое мы посчитали что если делать полутора метровый забор штакетником из доски десятки то есть 10 на 25 пять миллиметров 100 на 25 миллиметров десятка обычная то одна дощечка полутора метровая получается по цене примерно 75 рублей то есть, ну а железный штакетник 100 рублей Вы понимаете да дерево нужно попилить дерево нужно обработать дерево нужно покрыть каким-то защитным либо пропиткой либо краской я хотел вообще кое-чем другим но пока не буду говорить чем покрывать вот железный штакетник ты его купил и все и вот он у тебя готовый красивый сразу покрашенный не сгниет птички всяких букашек чищков из него долбить не будут вот не надо него не обрабатывать не покрывать не пилить не резать в общем никаких забот и хлопот ты его просто привез выгрузил и смонтировал все на этом вся работа кончена поэтому мы сейчас тоже думаем у нас такие сомнения все-таки делать деревянный забор либо из железного штакетника поэтому целая зима у нас есть на размышления подумаем посмотрим может, что-нибудь получше придумаю. Ребята, к нам пришли призы за участие в конкурсе за соковыжималку. Весы пришли за отзыв в Яндексе. И ручной отпариватель пришел за видео в ТикТок. Давайте начнем с весов. Вот так они выглядят в коробке. КТ803-6. И они стоят в районе 800 рублей. Здесь опять у нас идут буклетики. И вот так вот выглядят весы. Они стеклянные. В комплекте, наверное, должны быть батарейка. Должна быть. В общем, ладно, я не могу открыть. Ногти слишком длинные. Ножки прирезинены. И взвешивают они от 1 грамма до 5 килограмм. Я принесла свои весы. У меня вот такие вот есть старенькие. Давайте проверим. Долго включаются, конечно, вот эти. Ого, даже тут все работают. Я думала, они только здесь работают. И я принесла вот три вещи, которые можно взвесить. Это у нас вот такая щетка есть для кота. Пинцет и зарядник. 59. 59. Все. Отлично. Пинцет. 13. 13. И щетка. 137. 138. И давайте теперь посмотрим на отпариватель. Здесь опять же буклетики все в комплекте идут. Вот такая вот насадка и мерный стаканчик. Насадка антистатик. И вот так вот выглядит отпариватель. Так, смотрите, я повесила джинсы. На них, мне кажется, будет видно, отпарит он или нет. В общем, вот такие вот результаты от этого отпаривателя. Я считаю, что утюг справляется абсолютно так же. Так что вот такие вот у нас приятные сюрпризы от Китфорд.